Продолжаем полезное утро, и очень много женских аксессуаров, которые наверняка любит каждая девушка. Слушай, <св> <св> <св> <св> какой, о чем какой идет... пространный, совершенно это был вопрос, или что это, это был вообще? Вопрос, было, что речь это... идет о э, шарфах. Нет. О шарфах. Но это не только женские аксессуары, это еще мужской тоже, ну, Наверняка у тебя есть какой-нибудь кашинное. Наверняка у меня есть, но я их в последнее время почему-то вот все меньше и меньше ношу. Да что ты? В отличие от тебя, я уверен. Да, безусловно, есть у меня несколько вариантов, как я уже сказала, на все случаи жизни. Но так вот, какие, может быть, носить уже не стоит. Посмотрим прямо сейчас. Шарф не просто теплая вещь, которая защитит вас зимние месяцы. Этот аксессуар украсит и ваш внешний вид. Шарф можно подобрать под любой образ, как спортивный, так и элегантный. Разнообразие моделей огромно. Бывают шерфы обычные классические, просто в оборот идет они или шерстяные, или синтетических материалов сделаны. Бывают плантины, есть вот, например, классический мужской плантин, к примеру. Он более легкий сам по себе, бывают точно такие же уже женские. Они потеплее сами по себе. Можно их как накидывать на плечи, так и на голову повязывать. Выбор покупателей часто падает на шарф-снут. Он представляет собой замкнутое кольцо. На весну и осень предпочтительно украшать шею платком-косынкой. Обычно он бывает в виде широкого, тонкого шарфа. Бывают мужские кашны. Это классический мужской шарфик. Он надевается в основном под деловой костюм или под пальто, очень хорошо подходит. При выборе шарфа исходите из имеющихся в гардеробе вещей. Это зимой в моде эклектика, смешение элементов разных стилей. Но если вы все же придерживаетесь классики, остановитесь на цветовом сочетании. Шарф должен смотреться как минимум с тремя предметами. В моде этого сезона яркие оттенки шарфов, такие как бордовый и красный. По словам дизайнеров, наибольшую популярность сейчас набирают крупные принты и клетка. Однако спрос на однотонные изделия так же высок, как и в прошлом году. Модницы также предпочитают классические шарфы и снуды. Существует множество способов, как красиво повязать шарф. Если ваша задача создать стильный образ, то выбор длины шарфа зависит от предпочтений. Это может быть и маленькая косынка, повязанная вокруг шеи, или длинный шерстяной шарф. Возьмем шарф-снут сам угу. по себе. То есть вы просто накидываете его на себя, делаете вокруг себя петельку и угу. накидываете второй раз. Угу. То есть можно его сделать таким образом, он будет сам по себе объемно красивый, а можно... Накинуть его сверху, он уже будет как капюшон. Угу. То есть тоже ну, очень да, универсально. Да. Одной из популярных тканей среди покупателей считается вискоза. Но лучше выбирать натуральные волокна – шелк, лен, кашемир и шерсть. Если вы ограничены в средствах, то можете приобрести аксессуар, в составе которого 40-70% шерсти, а остальное – вискоза. В такой ткани вы точно не замерзнете. Часто встречаются шарфы с добавлением полиэстера. Однако изделия из этого материала покупать не рекомендуется, они практически не греют. Такие качества, как тепло и легкость, принадлежат изделиям, которые связаны вручную. Как раньше, на спицах крючком. Здесь больше представлен шерсть, махер. Они также комфортно и удобные. Они очень мягкие, нежные, воздушные. Сейчас очень сложно отличить синтетические материалы от натуральных, но пару способов все же есть. Шерстяные изделия, как правило, более жесткие на ощупь. Также эта ткань сильно мнется. Синтетика она намного быстрее сохнет, если, например, ее стирать. Шерсть может немножечко подсесть после стирки, то же самое. Если вискоза, она сама по себе мягкая и приятная для тела. Так что, наверное, лучше отдавать предпочтение это шерсть и вискозе в составе. Перед тем, как купить выбранный вами шарф, внимательно осмотрите его. Насколько равны края и швы, не торчат ли нитки, равномерна ли окраска. Если вы заметили что-то из вышеперечисленного, то вещь, скорее всего, некачественная и прослужит вам совсем недолго.